Твори добро, если каждый сделает хотя бы маленькое чудо, мир станет в сотни раз лучше. Улыбнись прохожему, подари игрушку малышу, купи фрукты или конфет для незнакомой бабушки в магазине, хотя и для своей бабушки тоже купи. Подари букет цветов девушке, проходящей мимо, и своей маме тоже подари. Напиши в комментариях, что хорошего ты сделал сегодня Какое чудо подарил миру. И подписывайся на мой канал, чтобы не пропустить новые увлекательные ролики.